У нас есть самодельный инкубатор из старого холодильника. Мы его хотим приспособить для сушилки. Будем делать в нем сухофрукты. Нарвали вишню. Удалили косточки. Сейчас на вот эти вот лотки положим марлю и высыпем вишню. У нас имеется вот таких шесть лоточков. Положили на них марлю. Сейчас будем высыпать вишню. Разложили вишню на шести поддонах тонким слоем. Сейчас понесем, поставим в сушилку. Над лампами поставили поддон. И выше лотки с вишнями. Вот так, вот так все это выглядит. Выставляем температуру 50 градусов. Делаем вентиляционные отверстия и сушим. Вот что у нас получилось. Из 12 литрового ведра вишень и 3 литровой кастрюльки черной смородины получилась 3 литровая банка сушеной смеси. Вот здесь э, вишни без косточек и черная смородина, подведем итоги, в этих фруктах сохранились полностью все витамины, испарилась только вода и они сконцентрированы до такой степени, что достаточно, чтобы сварить 5-литровую кастрюльку компота, всыпать туда пол стакана вот этой смеси и вот этого бутылька Получается, что хватит на 120 литров компота. Это 43-литровых бутылей, сколько бы они места заняли в подвале. Конечно, можно в эту 5-литровую кастрюльку добавить пару яблочек свежих или грушку. Такие фрукты всегда есть в продаже зимой в магазинах или кто живет в своем доме есть в подвале. Зимние яблоки и фрукты. Вот такой результат. До свидания и приятного всем аппетита!